всем привет дорогие друзья и подписчики моего канала с вами я интересный и сегодня у нас новое видео по рубрике про youtube в этом видео я хочу вам рассказать как начать стримить на своем канале и как начать снимать видео на своем канале ну что давайте начнем самый основной вопрос для начинающих ютуберов это как снять свое первое видео хотя бы в каком-то ну, нормальном качестве чтобы его хоть кто-то хотел посмотреть, как начать свои стримы и так далее. Сегодня в этом видео я все об этом расскажу. Значит, давайте разберем сначала, как же начать снимать видео. Самое главное подготовиться к нему. Значит, понять, о чем у вас будет видео. Например, не так, что, типа, вот у меня будет видео под Бэдвард, я зайду на сервер и сразу же запишу просто рандомное видео и выложу, да? Это вот так лучше не надо, из-за того, что из-за этого, ну, получается так, что вам все равно, как будет видео, просто вы с первого раза заходите и снимаете. Лучше сначала хотя бы раза 3-4 разыграться. Понять, то хотите вы ли это записать или нет. Может, вы сейчас 2 раза 3, ну, типа, разыграетесь. И получается так, что типа вы ни разу не выигрываете и все. И зачем по плану Не Невыкрашенные игры вы можете выкладывать, но по моему опыту я бы лучше не стал выкладывать Из-за того, что не очень любят люди смотреть те игры, где вы просто тупо проиграли Если вы записываете с кем-то там, да, например, с другом вашим хорошим Значит, вы должны как-то настроить свою связь Не просто так, да, например Алло, меня слышно, да?» А на записи просто рандомные штуку вот так наставить, да, просто рандомных звуков наставить И у них получается вот так Самое основное, чтобы у вас на записи не было посторонних звуков, да, разных там, типа, вот это, мышки, для начинающих, конечно, вот эти звуки, мышки, да, как у меня, у клавиатуры... Они, конечно, никак вы их не уберете основным путем, это только либо замена микрофона, брать новый микрофон, брать новую мышку, клавиатуру и так далее. Но это строит, конечно, денег, но мы же бюджетные ютуберы, поэтому мы точно этим заниматься не будем. Значит, вы берете, скачивайте программу, например, OBS, который я снимаю или бандикам, ну бандиками вы легче разберетесь, потому что там не есть такие сложные настройки, просто взял, выделил область, либо просто нажал режим игры и пошел уже стримить. А в OBS-то надо будет поднастроить несколько параметров, если вы хотите, я могу вам записать видос под своим настройкам, потому что некоторым я уже записал, если наберется 20 лайков под этим видео, то я запишу с радостью, покажу свои настройки ОБС, покажу, как его настроить для записи, для стрима и так далее. Оставлю все ссылки в описании, если надо будет ставьте лайки. Значит, вы подготовились уже, начали записывать, да, у вас все хорошо, звук также идеальный, да, получается. И потом вы, получается, все снимаете, снимаете и так далее. Получилось все идеально, да, по вашему мнению. Но лучше заранее посмотреть еще раз, как получается все хорошо или нет. Если... Что лучше сразу же посмотреть, как у вас получилось. Может быть у вас, по вашему мнению, это хорошо, да? Типа на запись кажется вам хорошо, а потом оказывается, что типа у вас звук где-то отстает, где-то спешит, где-то наоборот вообще нету звука, как говорится. Бывают такие ошибки. Поэтому я не очень хочу это, чтобы было у вас прям Поэтому я говорю, лучше как записали, так сразу же шли в папочку свою и посмотрели все штуки, как у вас получилась запись, как у вас там все прошло, гладенько, не, без лагов и так далее. Потому что на моих записях есть, конечно, некоторые лаги, потому что я, типа, быстро летаю, сервер, например, даже наш не успевает прогружаться, и он, меня начинает Майнкрафт полностью лагать. А, вот, основные параметры, вы должны, типа, настроить Майнкрафт также, да, все. Вы посмотрели видео свое, у вас все идеально получилось, да, там, все хорошо. Значит, э, если там нету таких каких моментов, значит, типа, вы записываете, записываете, и вдруг, такие, вам кто-то зашел в комнату, говорит, что вы там, там, что-то делаете и так далее, то лучше сразу же э, скачать какую-нибудь программу для монтажа и начать, ну, типа, вырезать эти крутые моменты. Сразу говорю, я вырезаю все моменты свои, типа, поэтому у меня куча видео склеек есть, да. Я вырезаю все моменты, вот, например, вот эти, э, вот такие паузы как раз. Вот, смотрите, вот пример этой паузы. Добрый день, да, вот. Ну вот, давайте так. Вот такие паузы я всегда вырезаю. Значит, на ваших записи также не должны быть никаких посторонних звуков. Не там бы что-то, вы, не знаю, как-то... У вас тут там на заднем фоне включен телевизор, вот эти также звуки это будет раздражать Сл слушателей ваших и зрителей. Сейчас вы уже сделали все видео, да, сняли красиво, да, там разные штуки, эффекты, там, да, наверное уже, например, да, и начинаете выкладывать. Значит, вы выкладываете там самое главное говорю, если у вас эм, нормальный хотя бы компьютер, хотя бы нормальный, я вам реально говорю нормальный это в таких параметров как эм, ну, хотя бы 8 гигов он не будет лагать в Майнкрафте, хотя бы он держит 300 FPS в Майнкрафте. Вот тогда это нормально, еще компьютер можно как то посчитать. Ну, типа если у вас куча приложух открыто и он не лагать, то это нормальный. Хотя бы хоть у вас и слабый будет, но он так, если хотя бы так, то идеально. Вариант нормальный. Пока что, да. И вот. И тогда вы получается загружаете свое видео на YouTube, загрузили. И самое главное выбрать разрешение видео. Либо 1920 на 1080 это, либо 1280 на 720. Ну, а есть, вот лучше выкладывать 1920 на 1080, потому что я всегда все видео мои выходят в этом разрешении. Теперь я расскажу вам про стримы на вашем канале. Стримы на вашем канале вы должны сами научиться запускать уже, типа, да, вот так же. Ну, для стримов на канале вам не подойдет обычный ОБС. Обычный ОБС в этом случае даже не подойдет. В этом случае подойдет вам только либо ОБС-ка, как я, например, использую, либо стримлапс, но я не очень люблю его, не рекомендую, не знаю, это мое чистое мнение, что я не рекомендую использовать стримлапс, что там какие-то тупые настройки, хотя бы там есть система, но мне оно почему-то вообще не понравилось, вот, типа какая это плохая энергетика от него, короче, да, ну и вот, вы, например, запустили уже стрим, хотите запустить стрим, значит, э, самое главное, также могу заснять видеоурок, как это все сделать, да, Значит, э, вы можете. Значит, что вы должны сделать? Во-первых, вы должны зайти в YouTube и нажать уже кнопку «Создать трансляцию». Нажимаете «Создаете трансляцию». Также пишите название, делайте описание стриму. И самое главное, вот про донаты расскажу сейчас. Не ставьте донаты минимальные, например, даже, да, рублей 10. Но ну, никто не будет вам донатить хотя бы даже 10 рублей, но ну, никто. Вот ставьте хотя бы 1 рубль. Хоть 1 рубль, но может кто-то хоть и задонатить, но... Не ставьте, типа там, да... 10-20 рублей, но ну, это, ребят, вы начинающие, зачем вам ставить такие, блин, большие донат? Вот просто объясните, вот вот я начинающий ютубер, например, да, я и так начинающим считаюсь, не начинающий считается, наверное, я скажу, по моему мнению, это 10 тысяч, как минимум, уже, типа, более профессиональный ютубер, а где-нибудь уже за 100 тысяч, за миллион, это уже полностью профессионал в ютубе там, да, и так далее. Значит, он знает много тактик, как набрать прос... популярность, просмотр и так далее. Э, значит... Вы создали трансляцию, название, описание, донаты, все настроили и так далее. ОБС также все настроили. Если надо, то, то вы понимаете, давай 20 лайков. Значит, и основное. Как ее запустить? Там есть внизу такая штучка. Типа на, настройка трансляции или... Ключ потока должно быть, так как-то, ну не помню, я могу все рассказать, покажу вам в видео, где будет настройки или покажу, да? А вы, получается, скопируйте этот ключ, никому его не говорите, никогда его, даже если вас пытаются вымогать его, никогда ему никому это не говорите. Потому что по этому ключу потока смогут любой человек подключиться к вашей трансляции, да, и вести ее сами на вашем же канале. Или, ну, если вы доверяете кому-то, да, там даете доверие, ну, например, своему другу, и у него тоже хороший комп, и вы идете его вместе, то можете давать. Я, ну, типа, я не запрещаю, но просто говорю, что если, типа, если вам незнакомый человек пишет это там, да, типа, дай мне ключ потока, трансляции и так далее, то, типа, если вы потеряете вот эти, твою, свою трансляцию как-то, ну, там, конечно, вы можно изменить, но я никогда не меняю, мне меня даже, все равно, если даже узнают, то пофиг, потом поменяю когда-нибудь. Ну и вот. Вы вставляете ее в ОБС и там нажимаете начать стрим. И самое главное, вы должны сразу же не так, как делать, как некоторые думают сразу же в начале, что типа они самые профессионалы, да? И может сразу же уже не отвечать никому на комментарии, не читать эм, какие там, да, какие ему пишут сообщения в чате, да? Вы всегда читаете сразу же сообщения в чате, любые. Хоть там, ну, типа, без матов, конечно, лучше бы, чтобы были сообщения. А сделать все настройки там, чтобы маты также закрывали, да? Потому что, ну, неудобно будет, типа, все люди могут даже с матом писать, да? А вы читаете, типа, может, некоторые могут как-то неправильно прочит понять, да, услышать и скажут, что это вы про них говорите. Ну так вот. Что же? Читайте все сообщения в чате, потому что, ну, реально, вы начинающий, вы же не профессионал, если бы профессионал, и у вас бы летел вот так бы чат, да, знаете, вот по 20-30 сообщений в секунду, да, вот так бы летели просто, тогда окей. Тогда вы можете не читать не все сообщения. Я бы, с даже если у меня бы так летал чат, я бы смотрел хотя бы какие-то важные сообщения, такие бы сначала. Если задавал какие-то вопросы, то я бы смотрел чат и говорил, например, вот вопросы, сколько тебе лет, я ответил, отвечал бы. Мне 14 сразу говорю, да. Ага. Ну, самое основное я говорю вам, потому что ну, некоторые просто думают, что они сразу же профессионалы и могут не отвечать ни на один из комментариев, которые им отправляют. И самое главное, ставьте, если у вас хороший интернет, ставьте задержку супер маленькую. У меня там наименьшая задержка стоит, поэтому на стримах, у меня если начинает лагать, то задержка у меня супер большая становится, поэтому я сразу пойду перезапускаю сразу же стрим. Ну так что, спасибо за просмотр. Если у вас есть какие-то интересные вопросы ко мне... То пишите их также под этим видео в комментариях Я могу в следующих темах под этим Ну типа с этой рубрикой Все вам рассказывать Также показывать Набирается 20 лайков я покажу в своей настройке ОБС Как настроить стрим Ставьте лайки, подписывайтесь на канал Всем удачи и всем пока With girls with the nails done